В Казанском федеральном университете прошли курсы повышения квалификации для проректоров по научной работе Республики Узбекистан. В Казанском университете состоялся Геофест-2022. Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Карина Саяхова. В рамках ежегодного фестиваля «Пушкин-фест» у здания Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню русского языка. Праздник традиционно проводится в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. За минувшую неделю участники фестиваля смогли посетить выставки, лекции и литературные вечера, посвященные поэту. На заключительном мероприятии жители и гости города возложили цветы к монументу писателя. Мы изучаем в школе географии, путешествуем по миру, интересуемся климатическими изменениями. Но достаточно ли мы знаем о Земле? В Казанском федеральном университете проходит научно-популярный проект «Геофест». Мероприятие посвящено экологии, природопользованию, географии и окружающему нас миру. Посетители мероприятия смогли прослушать лекции от ученых, преподавателей вуза и специалистов русского географического общества, участвовать в полезных мастер-классах, интерактивах и викторинах, а также ознакомиться с Институтом геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Геофест проходил во втором высотном здании университета, занимая два этажа и территорию перед учреждением. Мероприятие традиционно началось с торжественных речей представителей научной сферы Республики Татарстан и руководства Казанского университета немножечко больше узнаете о той маленькой планете Владимира Земля, которая сегодня населяется вами и хочет надеть Геофест разворачивался одновременно на нескольких площадках. В мраморном зале гости могли поучаствовать в интерактиве на экологической ширме, мастер-классе по геоинформационной системе, разгадать геодезический кроссворд, посмотреть на нефть под микроскопом и сравнить фотографии, сделанные с помощью спутника и коптера. На втором же этаже разместились фото-выставка «Самая красивая страна» и интерактив по изучению излучения от мобильного телефона. Ну Сегодня здесь участвует большая группа геологов, вот это значит, камни, минералы окаменелость разнообразная, это и туристы там, и там рядом с туристами наши ребята показывают, как ставить палатку, как разжечь костер, как приготовить быстро еду, как защититься от всяких там диких животных, да, вот это все можно узнать сегодня. Также в целях информирования и ознакомления с наукой о земле посетителям было предложено прослушать лекции от ведущих специалистов в области естественных наук. Эксперты рассказали о пространственных преобразованиях городов, Показали снимки с орбит, поведали об особенностях работы геоинформационных систем, рассказали об уникальных находках прошлого и современных географических исследованиях. В перерывах была проведена игра, которая состояла из пяти этапов. Все они были ориентированы на ознакомление с Республикой Татарстан. Также участникам форума показали космические снимки планет и рассказали, что именно с помощью дистанционного зондирования мы можем посмотреть, как выглядят планеты, спутники и рассмотреть мелкие детали в космосе. На данный момент это очень востребованная сфера, которая интересует многих абитуриентов. Современный мир он полностью информатизованный, да, информатизированный, глобальный мир. И, конечно, мы должны понимать, как вот такие глобальные системы, как геоинформационные системы в частности, на нас воздействуют и какую пользу мы должны из них или можем из них извлечь. Задача моей лекции была показать аудитории, насколько геоинформационные системы вообще применяются широко в нашей жизни и как мы сейчас от них зависим. Геофест разворачивался и в Вне учебного здания на площадке перед вторым высотным корпусом КФУ прошли мастер-классы по вязанию узлов, определению минералов и интерактив полевая геологическая стоянка. Геофест в первую очередь ориентирован на школьников и молодежь, будущих и нынешних абитуриентов, которые только определяются с выбором профессии. Наша школа является базовой площадкой Казанского федерального университета по изучению геологии. Мы участвуем в различных олимпиадах, в Республиканской полевой олимпиаде, в Российской олимпиаде, ходим в экспедиции. У нас на базе нашей школы есть свой клуб «Наутилус». Мы, будущие геологи, скорее всего, собираемся поступать в Казанский федеральный университет. Площадки научно-популярного проекта «Геофест» работали до позднего вечера. Это и позволило каждому желающему поучаствовать во всех мероприятиях. Карина Саяхова, Алина Красильникова, Арина Галямова, Александр Кузнецов, Ариц Захитуглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошли курсы повышения квалификации для проректоров по научной работе и инновациям Республики Узбекистан. Все подробности смотрите далее. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан направило проректоров по научной работе и инновациям на курсы повышения квалификации в Казанский федеральный университет. В стажировке, которая проходит два потока, примут участие 28 проректоров высших учебных заведений Узбекистана. Казанский университет поделился опытом в вопросах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности сегодня в условиях технологической турбулентности только университетская наука, только университетская среда может давать и решения, может давать и команды для реализации этих решений и вывода их на рынок. Поэтому то, что мы делаем, во-первых, с одной стороны мы передаем свой опыт, а, потом, а с другой стороны мы получаем обратную связь от наших коллег из Узбекистана и тоже учимся, потому что в общем-то проблемы России и проблемы Узбекистана, они во многом схожи, я имею в виду, в развитии инновационной деятельности, поэтому обсуждая с ними, рассуждая, делясь нашим опытом, в том числе мы учимся и сами. Обучение первого потока началось 25 мая и продлится до 7 июня. Следом за этим 9 июня в Казань приедет и вторая группа представителей вузов Узбекистана. Очень был плодотворный стажировка. Мы узнали способах коммертизации научных проектов, методики их, Способов этих идей, стартап-проектов, как надо создавать, как надо планировать эти проекты. Что я заметил, КФО действительно очень топовый университет. Если честно, я не ожидал. Напомним, КФУ сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Основной формой взаимодействия является реализация совместных образовательных программ. В Казанском университете высшее образование получает свыше 200 тысяч граждан этой среднеазиатской страны. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.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 6 мая в Минске открылся 28 международный специализированный форум ТИБО-2022. В этом году крупнейшее в союзной республике событие собрало более 80 площадок в области информационно-коммуникационных технологий и промышленности со всей Беларуси и России. Одним из представителей от России стал Казанский федеральный университет. Представители Института вычислительной математики и информационных технологий представили посетителям информацию об институтах Казанского федерального университета и представили некоторые разработки, выполненные в Институте вычислительной математики и информационных технологий.